Обработка по-прежнему открывается... Ну, я буду рассказывать все, что есть в инструкции, то есть я на нее не буду, скорее всего, переключаться. Ну, может, там в нескольких моментах. То есть все, все, все что я расскажу сейчас и покажу, оно в инструкции есть. Соответственно, я показываю одновременно и для пользователей, и для нашей поддержки, чтобы все были в курсе, и поддержка могла, в случае чего, оказывается действием. Обработка по-прежнему находится либо непосредственно в учебных планах. Сейчас мы какой-нибудь откроем. Я, наверное, буду показывать на примере э, таможного дела, на котором все это дело и тестировалось. Это план бакалавриата 2021 -го года. Так, план открылся, соответственно, как раньше, э, загрузка из, из XML, ну, из полгикса, теперь она есть в самом учебном плане. Соответственно, план должен быть в состоянии на редактирование, чтобы в него можно было вносить изменения. Э, либо загрузка также доступна через дополнительные обработки Загрузка планов PlayX, то есть здесь открывается точно так же а, новая обработка. Если вы обратите внимание, здесь была команда раньше а, просто загрузка типовая, мы ее убрали, чтобы никого не пудать. То есть у нас загрузка только одна, а, ну, если мы говорим про именно PlayX, то есть она открывается либо из доп. обработок, либо из самого плана непосредственно. А, ну я запущу отсюда, и как бы без разницы откуда. А, Во-первых, что мы восстановили? Мы восстановили функционал массовой загрузки. То есть сразу же на вкладке файлы для загрузки вы видите тумблер или переключалку. По умолчанию открывается загрузка одного файла. А если вы переключите загрузку нескольких файлов, то можно будет загружать одновременно несколько файлов в несколько планов. Ну как бы на этой вкладке особо ничего не менялось. Мы выбираем файл плана. Если вы открываете из плана, то у вас поле учебный план сразу заполнен. Так как я открылась до обработки, то я введу тот же самый план, который открывали только что. По параметрам загрузки здесь тоже особо ничего не меняли. Я описала параметры, которые сейчас необходимы для использования. То есть так как мы грузим невыбранные дисциплины, а полный план, то вот эти галочки мы сейчас не ставим. Ставим «Разбивать иностранный язык». Ну, я надеюсь, что вы знаете, для чего нужен этот параметр. У вас в исходном шахтинском файле может быть один иностранный язык, при загрузке он разобьется на три. Вы не так давно отдельный параметр, как раз таки, чтобы при загрузке элективов, при дозагрузке элективов, в тех планах, в которых у нас ради, насколько я помню, китайцев, был еще и просто иностранный язык. То есть там был иностранный язык английский, иностранный язык немецкий, иностранный язык французский и просто иностранный язык. И вот без этой галочки раньше при дозагрузке элективов этот просто иностранный язык разбивался в три, и у нас ну, получались дубли дисциплин без, без простого иностранного. Чтобы такого не происходило, галочку мы добавили при простановке галочки загрузка выбранных. эта галочка развивать иностранный автоматически снимается. Но мы сейчас не про выбранные, мы сейчас про обычные. Дальше делили тоже галочки. Устанавливали функционал, перезаполнять структуру плана дисциплины и нагрузку и перезаполнять график учебного процесса, чтобы отдельно можно было грузить только содержимое, только график или все вместе. То есть, раз сейчас мы хотим перезагрузить все, мы ставим обе галочки По поводу заполнять Z в плане, в инструкции указана рекомендация выбирать параметр на основании данных файлов чтобы не было автоматического пересчета и ну, не получались дробные зеты. Это касается загрузки полного плана. Дальше. Загружаемые данные. Здесь вот эти настройки сохраняются по умолчанию, которые про соответствие нагрузки в файле, нагрузки в 1С. -ке. Я, получается, поменяла немножко нагрузки, чтобы консультации вставали как консультации по дисциплине. Это важно. И получается, правило вообще не имеет сейчас никакой роли, потому что нагрузку мы не считаем в династии остальные, в принципе, тут и так заполнены. А здесь, получается, указывается ну, форма обучения, уровень подготовки, группы, периоды контроля, контроле, количество в курсе. В принципе, если это не указать, то это будет первой первая остановкой при загрузке. Так, все, файл план указали, нажимаем загрузить. Вот та самая остановка первая. Указываем семестры и количество 2. Да, продолжаем. Здесь для файлов, у которых есть профили, тоже есть остановка. Их, по идее, может быть несколько, и можно выбирать, какие загружать. Но так как у нас сейчас один бук, один профиль, то как бы тут просто по умолчанию галочка. Я, честно, не знаю, от чего это зависит в шахтах. То есть, как бы, допустим, та же магистратура, которая по умолчанию с профилями, в ней такой остановки нет. То есть это именно... Содержимое файла. В данном случае этот профиль есть, его нужно выбрать. Вот. И теперь пошли остановки, которых раньше не было. Если внимательно прочитать, это важно, что пишет Динеска, то загрузка прервана по причине обнаружены дисциплин, для которых не удалось установить соответствие. Если мы перейдем на вкладку дисциплины, то мы видим, что вот здесь у нас в колонке наименование все дисциплины из файла, из исходного шахтинского. Здесь ссылка на справочник. То есть DNSC при загрузке подтянула по названию, где смогла. Это частично было, что поменялось. То есть если мы видим, что строчка белая, здесь просто ничего нет, это значит, что DNSC не нашла такую, такую дисциплину у себя в справочнике. Примеры как раз из этого файла разобраны в инструкции. Казалось бы, да, написано там Python или Python, программная среда для аналитиков. Все нормально вроде, у нас такая дисциплина есть даже если мы начнем ее вводить по-английски, то она найдется. В чем проблема здесь? Проблема здесь что в том, что в исходном файле первые две буквы это не P Y, это R U, это русские буквы. И это как бы косяк, который не видно просто так, но а, вот здесь мы замечаем, что, соответственно, не выполнено. Мы знаем, что такая дисциплина есть, значит, что-то пошло не так. Можно в целом сравнить где-нибудь а, в Word или в блокноте ну, лучше, наверное, вот надпись плюс, там будет видно, что символы разные. То есть, ну, в зависимости от шрифта будет видно, что они по-разному даже нарисованы. Я не знаю, заполняете ли вы эту вкладку, присматриваете ли вы ее внимательно при загрузке каждого файла, но это нужно. Это нужно, чтобы не оплодить дубли и просто беспорядок в справочнике дисциплин. Соответственно, здесь дисциплин очень много, потому что это специалитет. Вот тоже интересный пример, он тоже разобран в инструкции. Высшая математика. Казалось бы, что не так? А, у нас есть высшая математика 1, если вот так вот посмотреть. Но опять же, вот эта вот палочка, это I. большая буква I, а вот эта палочка, это маленькая буква L. И это разные символы. Одинеска а как бы, ну, ей пофиг, что они выглядят одинаково, это символы разные. Соответственно, она не может поня понять, что, это, что эта дисциплина у нас есть. И если на данном шаге пропустить вот это заполнение, не проверить эти дисциплины, то вот эти вот две дисциплины с маленькими L, они просто добавятся в справочник. Мало того, что они будут дублями, у нас потом а, не пойдет загрузка дисциплин. или, ну, В общем, проблем будет много от этого. То есть мы проверяем, смотрим, что не так. Окей, Едем дальше. Есть красные строчки. И вот мы добавили колонку, которая называется «Есть дубли». Раньше те дисциплины, которые присутствовали дублями в нашем справочнике дисциплин, они просто... Вот было у нас четыре дубля в справочнике. И получается, что здесь в сопоставлении было четыре строчки с одной, и той же дисциплиной, с одной и той же дисциплиной из файла и всеми четырьмя разными у нас из динески. И как бы галочки по умолчанию стояли у всех, и ну, выглядело, будто все соответственно шло но при этом грузилась последняя. То есть ну, просто по факту с наибольшим кодом дисциплина загружалась, а при этом как бы с ними ничего не было. Здесь, если мы сейчас просто скопируем название дисциплины и ставим, вот мы увидим, что их на самом деле две. То есть это тоже э, для вас сигнал действия. Вам нужно выбрать, какую из этих дисциплины ставить. При прочих равных рекомендация оставляйте наименьшим кодом. То есть она в данном случае первая, потому что она использов... начала использоваться раньше, и, возможно, она использована в большем количестве документов. И получается, по всем дублям э, можно писать заявки, можно писать письма мне, э, говорить, какую оставлять, э, какие, какие удалять. Дальше здесь, а здесь просто буквы пропущены. Тоже, если просто внимательно посмотреть, здесь не хватает буквы, если ее поставить, то такая дисциплина есть. Дальше смотрим. Ну вот по поводу этой дисциплины я не могу сказать, здесь он лучше знать, но я знаю, что а, есть дисциплина случайных явлений и процессов. Одно и то же это или нет, это как раз по вашей части. Если нет, то вы оставляете строчку незаполненную. Если одно и то же, то вы заменяете на ту дисциплину, которая есть. Ну, здесь очевидно лишние точки. здесь тоже веселая ситуация с тем, что в исходнике... Ну, короче, кто-то из них дефис, кто-то из них тире. Просто не совпало. У нас в Ильяске вот такая. Ну, тут, тут на самом деле видно, что это разные знаки. Тут снова дубль. Тут дубль. И, наверное, еще дубль. А, вот здесь еще не хватает. Тут управление государственными у нас и муниципальными закупками. Тоже вопрос, одна это дисциплина или разная, это, это тоже ваша экспертиза. Здесь у нас просто лишний пробел. Если его удалить, то дисциплина найдется. И, наверное, все. По поводу дубли. я сейчас один оставлю, чтобы показать, что будет. То есть мы задумали так, что если дубль есть, и вы ему не указываете соответствие, вы продолжить загрузку не можете. Ну, то есть если вы в белой строчке, у которой нет дублей, вы оставите ее пустую, нажимаете продолжить, то дисциплина просто создастся. А если у нас вот и так уже есть несколько таких дисциплин, одиннадцатка дальше продолжить не даст. Так, тут вроде все заполнили. Дальше, если мы прочитаем, что еще было написано в сообщении, написано, что обнаружены типы записи, для которых не удалось установить соответствие. И вот это как раз нововведение. Если мы посмотрим на исходный файл, то здесь, если смотреть на индексы дисциплин, то здесь b1o, b1v, ну, vdv и так далее, то есть b2o, b2v. Uh, у нас же это план uh, 3++, ну, здесь не видно, но 3++. Соответственно, у нас актуальные типы записи, это ЧФУ, это УЧЕ и так далее. Uh, сейчас, ну, до момента изменений, до внесения изменений в обработку, uh, грузилось. Как бы так, как есть в файле, соответственно, по умолчанию все файлы загружались неактуальной структурой. И то есть если вы сейчас что-то перезагружаете, вам нужно потом снова заходить в план и э, выполнять замену типов записей. Но это еще полбеды. Если э, тип записи в файле назван как-то по-другому, ну, не знаю, там, вместо О будет ОБ или еще что-нибудь, я ну, как бы не знаю, от чего зависят названия в файлах, они как бы тоже разные, то эти типы записей просто брались и молча добавлялись в справочник типов записей. Именно поэтому там их так много, Но ну, это типовая э, загрузка, так работает. И то есть э, не, следи, не, не следим за тем, что у нас в файлах все блоки, названы по-разному, они грузятся в таком виде в Одинеску. Соответственно, у нас бардак в справочнике, был бардак в планах, который меняется замена типов записей. Чтобы такого больше не было, чтобы типы записи не создавались, чтобы грузилось практически сразу в актуальной структуре, как нам надо, мы сделали э, шаг в соответствии. То есть если... В будущем, в файликах, которые, видимо, будут когда-то выгружаться из модела, то типы записи сразу будут называться так, как у нас, здесь автоматически все будет подтягиваться. То есть, ну, видно, что B1B1 B1 совпало, оно как бы так оно сразу автоматом подгрузилось. Соответственно, здесь, ну, B1 у нас в актуальной структуры специалитета 3 нету. Поэтому здесь остается пустое место, которое нужно заполнить. Сразу да, обращаю внимание, что здесь выведен уровень подготовки и тип стандарта, потому что именно от них зависит актуальная структура. И э, попозже мы посмотрим, если у нас будет массовая загрузка, то есть, соответственно, будет, э, ну, будет понятно, для какого уровня подготовки и типа стандарта заполняется соответствие. Ну, здесь заполнение как бы простое, тут либо вот по трем точкам, либо по кнопке F4. Выбираем. У нас было B1V, это если посмотреть в файле, это B1CHFUAD, ну, то есть обязательно дисциплины а, блока ЧФУ. Сейчас мы заполним сначала все, кроме DV, потому что с ними чуть сложнее, и посмотрим дальше. Ну, B1O – это b 1 ОЧ. Uh, B3 у нас получается тоже, вот в файле есть B3O, но у нас в актуальной структуре этого нет. Опять же, B3O присутствует не во всех файлах, ну, примерах, которые на ней есть. То есть если от него можно избавиться еще на этапе шахт, будет замечательно. Uh, ну, B3O мы тоже сопоставляем с B3, и тогда просто дисциплина uh, попадет в блок B3. Это D, соответственно, FD. По поводу практик. Тут тоже интересный момент, у нас же получается есть B2, B2УЧ, внутри b 2 У учебная практика, b 2 П производственная практика. В шахтах такого нет. Опять же, я не знаю, можно так сделать или нет. Здесь просто есть обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. А вот учебное или производственное здесь это индекс дисциплины. И как бы это не отдельный блок. То есть, если бы была еще одна группировка, она бы сразу попала в сопоставление, мы бы ее сопоставили. Здесь сейчас так не получится. И то есть, но мы все равно будем сопоставлять B2O с чем-то и B2V с чем-то. Здесь для удобства просто я смотрю на количество дисциплин. То есть в. В части участниками образовательных отношений, всего одна практика, и она продипломная. Соответственно, мы можем B2V сопоставить сразу с b 2 чфу ну, Промежуточный блок, который B2ЧФУ, просто он добавится сам. И у нас есть B2O. Здесь в B2O получается есть как учебные, так и производственные практики. При загрузке они всяко упадут в один блок, но нам, наверное, проще указать опять же производственные, потому что потом нужно будет добавить учебную и перетащить одну дисциплину, а не две. Ну, как бы небольшая разница, но все же. Поэтому указываю b 2 учебные тоже. Вот, а теперь пошли выборные. Тут тоже получается индексы в файле у нас вот. Есть, получается, с 01 по 17. Смотрим, получается, первый это математика, ТМКПП приемцы К. Дальше с 6 по 9 это обычные выбранные блоки. А дальше пошли э, свободные элективы. И нам сейчас надо их правильно указать. То есть мы смотрим, что первый это математика. Дальше второй ТМКП, третий ПЕП. Четвертый Рим, пятый Цикан. Ну, в общем, я думаю, примерно понятно, что я делаю девятый это обычные блоки выборных. Дальше идут свободные. Я не знаю, есть у вас правило или нет, что, допустим, СВ1, СВ2 – это должен быть четвертый семестр, СВ3, СВ4 – пятый и так далее. Ну, как бы, по-хорошему, лучше, чтобы порядок был одинаковый. То есть, особенно это будет важно при массовой загрузке. Так просто будет проще, понимая, что у вас везде одинаковая структура. Хорошо. Ну, тут... Тоже немножко не по порядку, то есть у нас 10 и 14, это четвертый семестр, то есть SV1 и SV2, так, SV1, 10 и 14. Там, по-моему, уже дальше 11 15. А сразу скажу, что зап заполнение актуальных типов записи при загрузке обязательно, ничего нельзя оставлять пустым. Динеска просто не даст продолжить. Да, мы заполнили все дисциплины, которые могли сопоставить, и заполнили все типы записей. Продолжаем загрузку. Пока, пока ждем, я открою, наверное, инструкцию. Здесь как раз где находится обработка, про подгрузку файлов. Вот здесь описаны параметры, все, которые я проговорила. Их тоже можно будет прочитать еще раз позднее. А, здесь момент про консультации. Все остановки также описаны. То есть вот остановка, которая у нас была про профиль. А, тут, например, того же самого файла. Да. А, как раз таки вот про дисциплины. А, про то, что есть белые строки, где нет дублей. Красные строки, где есть дубли. И вот здесь как раз показано, что было не так с дисциплинами. Ну, то есть тоже можно будет посмотреть этот момент. И про питон здесь написано, и про белый, и так далее. Про сопоставление тоже указано. Про то, что тип записи из файла – это индекс дисциплины в шахтинском файле. Ну и да, вот здесь вот рекомендации по заполнению соответствий, я часть уже тоже поговорила. Ну тут что указать для B1V, что это зачастую B1VOD, но опять же в некоторых файлах я видела, что B1V соответствовал физкультуре элективной. То есть в этом случае можно будет выбрать сразу на сопоставление блок физкультуры. Выбранные блоки, да, сразу именно. Можно, можно и нужно проставлять, и про практики, да, что они без дополнительной группировки все равно будут грузиться в какой-то один из блоков. Про b 3 и про FTD. Ну, вот как раз по окончанию появляется новое сообщение, что загрузка успешно завершена. И мы теперь можем открыть учебный план, который мы нагрузили. Ну, мы смотрим сразу, что у нас все свободные блоки встали, именные блоки встали. Вот здесь, получается, не хватает b 2 УЧП и переместить, которая там из них была учебная, в свой блок. Все остальные типы записи сразу актуальны, то есть замены выполнять не нужно. Что еще мы поменяли в рамках этой задачи? У нас была проблема, что не грузились Z по VKR. Это было связано в том числе, что не грузилась подготовка. Как бы Z сейчас грузится из файлов всегда, то здесь они есть. И опять же, тут я не знаю, как это сделано в шахтах, но вот здесь у подготовки не стоит а, свойство выпускной квалификационной работы. Сейчас мы посмотрим на плане магистров. А, там оно станет не с СРС, а с подготовкой, потому что там это свойство есть. Ну, то есть, я, как это сделал в шахтах, я не знаю. Ну, вы, наверное, знаете. То есть исходники разные, результаты, соответственно, разные. А, у практик не грузились а, консультации естественно если в файле они будут заполнены то э, сюда они тоже грузятся